Алексей Соколов – молодой социальный предприниматель из Новосибирска. Год назад он разработал концепцию проекта «Жестовый код» и представил ее на школе грантового проектирования, которая реализуется Департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска. Эксперты школы помогли Алексею детально проработать проект и грамотно упаковать его для последующей заявки на грант. Благодаря этому «Жестовый код» победил в городском конкурсе «Парад идей» и получил возможность реализации на площадке «Музея Новосибирска». У любого человека, да, есть возможность двигаться, развиваться в любом направлении. То есть вот если он хочет, там, не знаю, субботу, воскресенье пойти, там, в музей или в кино, он собирается и идет. То же самое и глухих. Они, возможно, хотели бы точно так же взять, пойти и в музей, и в кино, или еще куда-то. Но у нас, в принципе, как бы, ну, это естественно, опять же, слышащий мир у нас очень много построено именно на звуковом контенте. Соответственно, он приходит в музей, ну, походил, ну, посмотрел, ну, ничего не понятно, да, кого спросить, кому обратиться. Ну, может, ладно, взять какую-то книжку-буклет, но там вот столько букв. Язык не родной. Да, обучают его там с детства не очень хорошо. То есть он примерно как иностранец там в этих буквах почитал, почитал, а там же еще это может быть специфическая терминология, вот эта историческая какая-то там. Поэтому... И встал вопрос о том, что а как может глухой вот просто прийти, обратиться к курсоводу и послушать э, вот, вот эту лекцию. Суть проекта в создании QR-кодов, которые крепятся на каждый объект музея и задержат ссылку на видео на жестовом языке. В музее я снимал э, ролики на жестовом языке о любых предметах, о том, что они есть. Затем делал монтаж и крепил QR-коды к этим предметам. Любой желающий мог подойти к экспонату и сфотографировать QR-код своим телефоном и понять, о чем ну, тот или иной предмет. Они видят сам предмет и слушают рассказ об этом предмете, об истории, откуда эти предметы. В общем, информацию эти плохие люди получают. Таким образом, глухие люди могут самостоятельно получить информацию об объекте, не прибегая к услугам переводчика, а значит, и без лишних трат. В ноябре 2018 года Алексей подал заявку на участие в конкурсе проектов, организованном фондом «Навстречу переменам». Фонд помогает социальным предпринимателям реализовывать инновационные идеи, направленные на улучшение качества жизни российских детей. Алексей попал в пятерку финалистов и выиграл грант свыше миллиона рублей на реализацию своего проекта. Теперь «Жестовый код» появится и в других музеях Новосибирска. У меня вам совет большой. Никогда не сдавайтесь. Учиться никогда не поздно.